Всем привет! С вами Макс Репьев. Сегодня у меня день рождения. 33 года мальчику исполнилось. Уже совсем взрослый стал. Некоторые цели достигнуты, но хочется более масштабных целей достичь в дальнейшем, чтобы они были более интересны, я надеюсь, что все получится. Но сегодня вообще не об этом. Мы сегодня забронили яхту, сейчас, значит, я еду в Марино Мол, чтобы купить просека, купить корону, фрукты, сыры и так далее, потому что нельзя, как выяснилось, просто заплатить, чтобы у тебя все было включено. И потом мы мчим на яхту. Поэтому сегодня весь вот этот вот процесс покажу. Вот. Думаю, будет интересно, потому что некоторые из вас планируют день рождения в Дубае. Кто-то, может быть, там присматривается к яхте или еще что-нибудь. Так вот, значит, сегодня я вам это все поведаю. Так что мчим в Марина Мол и уже потом отправляемся с вами на яхту. Сейчас я вам расскажу еще лайфхак про алкоголь. Благо все находится в одном месте. Сверху у нас супермаркет, снизу у нас алкогольный магазин. Точно нужна будет клубника. Поэтому, наверное, возьмем несколько вот таких вот упаковок. Идем дальше за нарезкой фруктов. Благо, что здесь все вообще есть, все нарезано, все сделано, и сыры тоже нарезаны. Думаю, что вот такая вот будет в самый раз. Вот это вот еще мне нравится. Ну и, соответственно, сыры. Значит, нас интересует на большую компанию, наверное, вот такой истории должно хватить. Но это самый большой, который здесь есть. Поэтому, короче, берем его. Ну и, конечно же, под сыр. Все, набор собран. Вообще в Дубае, в Мологе, есть такой магазинчик. Он находится, как правило, где-то в таком вот э, месте не видно. Там продают алкоголь. Называется он African Island. И вот сейчас мы с вами идем в него. То есть здесь вот такая вот штука, такой вот вход. И там, значит, продается. короче, у вас есть номер IC1, то нужно зарегистрировать себя как алкоголика на ID. Бесплатно это делают. но вот так это происходит. Просека куплена. Там вот ящик короны. Отправляемся на яхту. Что за потрясающие места. Марина -волк. Я, кстати, ни разу здесь не гулял. Но здесь вот как раз запаркована яхта. Сейчас ребята все соберутся. Где-то надо здесь поставить тачку. Да, вот паркненький есть. Нифига. Прикольно. Сейчас, значит, я ее сюда вставлю, выхожу и идем. Я так понимаю, что яхта вот эта. Скорее всего. Короче, вот эта женщина. Мы думали, что она сфоткается, сейчас попугаем, чтобы мы пофоткались. А это типа как капитанша здесь она говорит. просто в тегас попугаем. Он у них просто сидит там и все. В общем, она рассказала, где мы будем плавать. Сейчас мы немножко тут разместимся. Покажу я. Ну, она не самая большая. Я сейчас думаю, может, ну хотя она вот такая же. Они одинаковые. Так что у нас сегодня будет тусе здесь. Сначала здесь, потом что-нибудь еще, что-нибудь происходит. А, Наверное, в Сочика катался на яхту? А один раз на маленькой. А он, там Виде меньше. 7. Сей, что она сильно больше. А средней. Ну да, конечно. Средняя яхта в Сочи, типа на восьмерю. Она прям сильно больше. Да, она, она типа на 20 человек рассчитана вот это. Мы чуть не забыли только что Виг. Мы реально могли бы уехать с валюцией. Это просто было бы киаско сейчас, если бы мы ее забыли. А она где-то вот подходит сейчас. Все, Вига значит, у нас пришла. Да. Пришла. Теперь мы, значит, можем отплывать О, так здесь тоже прикольно Да, конечно, ты что, я на яхте? катался? Я катался на яхте только в Сочи Она была сильно меньше, чем эта Это побольше немножко Пока происходит тот самый разогрев Все еще немножко так стесняются Я думаю, что мы увидим дальше чуть попозже Как это все будет выглядеть Выплываем, значит, из марины. Прикольная атмосфера, когда ты с воды смотришь на Дубай по-другому. Здесь вот ребята на гидроциклах. Ребята вообще, в принципе, катались, говорят, что можно и с гидриками сразу арендовать. Да, можно сейчас и попросить, сказать. Наверное, надо и попросить, чтобы там гидрик привезли. Думаешь? Ну, что бы вот тут будем сидеть Конечно, просто? Я хотел бы вот на гидрике покататься. Не Почему не бы нет? Как можно на яхте без гидрика вообще покататься в открытом море? Мы сейчас такие винты бы здесь крутили бы. Сейчас топил бы показал. Да, спасибо. Господа, за меня. Короче, Артем пытался забронировать сейчас женский. И это он реально амбассадор русского языка, потому что вокруг него все должны выучить русский. Не он английский, а все вокруг него русский учат. Русскоязычный? Да. По плану, немножко пошел, не по плану. Значит, мы немного разворачиваем сейчас лодку, потому что дальше течение усиливается. У нас только что сыр, значит, упал, вот это вот упало, шампанское упало. Ну и, в принципе, вот так вот видно, как трясет, да, чуть-чуть? Короче, плыть-то, в принципе, можно, просто когда у тебя на столе что-то стоит, не очень удобно это делать. Вот, ну вот как бы вот так вот по горизонту, я думаю, видно. Целая яхта с девчонками проплыла только что. Ни одного пацана, одни девчонки только были. Артём, Давайте зашел да. просто. Он хотел выброситься цвет, доплыть до да, твоего яхты. Взять ее на бордаж. Короче, радость, а, мы сейчас с вами заплываем на Пальму. Это бич фронт. Кстати. И с правой стороны у нас бич фронт. Вот, собственно, он. Там у нас GPR, Дубай Марина. Это у нас Пальма, на Hill Mall, uh, Palm Tower, соответственно. И вот, значит, у кого-то плавучая яхта, целый дом здесь, значит, запаркован. Мы, на самом деле, должны были поплыть сейчас по другой траектории, то есть мы должны были вокруг пальму оплыть, но там что-то такие волны, что просто некомфортно. И поэтому мы попросили именно через пальму вот так вот проплыть, потому что здесь, ну, спокойнее, нет волн, комфортнее, не качает, не улетают, значит, тарелки. Плывем дальше, у нас еще будет остановка для того, чтобы покупаться. Все это сделать, может быть, там еще позагораем, с носа попрыгаем, там еще как-нибудь. Там где-то у каменника, сфоткаем? Сфоткаем. Главное, у не упасть. Давай, давай. Фотку за сделать 33, полет нормально. У нас коллективное фото сейчас на фоне бушаля раба А чтобы вы знали, фоткаться вот в такой вот локации действительно сложно, потому что трясет. Искандер, значит пробирается на четвереньках назад. Саш, там держится тоже. Ребята, сверху там бутылки летают. И вот мы наконец куда-то дальше поплыли. У -у -у. У -у. Самое место. Интересное какое-то сооружение проплывает мимо нас. Волвокс Olympia. Я так понимаю, это, кстати, судно, которое песок на насыпает на пальму. Скорее всего, да. это оно. Потому что вот на резервуар как будто бы пушки стоят. Мы сейчас плывем куда-то купаться, туда, где потише. Давайте покажу вам, хоть как яхта выглядит. Сверху у нас находится место, где а мы сидим. Вот такой вот. На носу мы только что с вами были. С этой стороны у нас крытая кабина, капитан и здесь у нас расположен санузел, и двуспалочка телеком совсем вот а стоимость этой яхты вообще на три часа в рублях 51 тысяча получилось на самом деле не так уж дорого как бы в сочи за те же деньги вы получите яхту меньше размеров здесь пожалуйста вот такие вот удобства для всего короче хочу сказать что на капитанском кресле сидеть неудобно потому что коленочки упираются и сидушка не двигается Значит, вот мы подплываем на место нашего купания. Здесь у нас лягушатник с местными ребятами. Значит, тут, там, здесь, везде, короче, купается. Почему именно здесь? Потому что здесь нет волн. Смотрите, какая красота. Все, загадываю желание, иду. Заветное желание давай И задувай сразу все свечи у -у -у! Счастлив! <свят> С днем рождения! С днем рождения! Когда-нибудь мы-то растем и будем вот на такой вот яхте путешествовать Мы даже логотип свой нанесем туда на сутки или на двое Да Ну просто посмотрите, какая атмосфера она крутая Закат Ну такой еще полузакат Здесь значит у нас везде вокруг море это Дубай-Марина. Наше яхтенное путешествие закончилось. Сейчас мы дислоцируемся с этой яхты куда-нибудь в другое место. Просто посмотрите, какой потрясающий закат, а? Круто, пушка красивая замечательная. Переместились к э, Вике домой. Она, значит, у нас теперь переместилась жить на Марину. Как открывается-то у нее тут окно вообще? И вот такой вот у нее здесь вид просто потрясающий. Здесь у нас Марина, это GBR, он Blue Waters. Вот здесь вот мы сегодня плавали. Ну, короче, место очень красивое. И при этом, кстати, не сильно жарко, потому что закатное солнце сюда не попадает. Ну, короче, и пол, надо Да, да, да. Вик, ну мы тебя поздравляем. Твой кочек. Спасибо. Здесь, значит, она телек смотрит. Какие-то штуки. А здесь у нас боец, который вот сегодня не смог. Минус один. Минус один, да, вот его так и называют. Всегда в компании всегда есть кто-то, кто минус один, кто раньше времени просто выхлеб... Ну, Зато потом... Зато потом, когда все уже хотят спать... Он говорит, пойдем тусить, тусить, давайте тусить, вы что, какие все белые? Да, да, да. Ну, в общем, мы сейчас передислоцируемся сюда. Здесь вот, значит, куча конфеток. Я, кстати, не знаю, вот как люди, у которых вот такая вот пиалочка с конфетами лежат и они ее не съедают за один день. Вот я не из тех. Вика, видимо, из тех. 85, я даже не знаю, что лучше может. Так что вид, конечно, пушка. Внимание не сильно а, Через Не чуть... нахладно. Да, это то, что нужно, как бы, это очень приятно. У нас отдельный человек будет прям заниматься введением вот этой базы. Все. И рождение. Сам самая лучшая компания на свете. Любая вечеринка продолжается пиццей. Васиком и просека И, и разговорами по душам, да? да. Чисто по душам. Под Ну вот и закончился, господа, сегодняшний денек. Он был восхитительный. Да? В да, общем, да. мы попили песни под вот эту вот колоночку. На яхте покатались. Все было круто. На вид посмотрели. Ждите предложение господа. Подписывайтесь на канал. Лайки ставьте там. Рассказывайте друзьям о том, что у вас есть такие знакомые ребята в Дубае, которые могут продать недвижку. Да. Ссылки внизу. Удачи вам. И пока.